Меня зовут Соколовна Мария, мне 40 лет, я учитель. Какую цель перед собой ставила, я участвую уже не первый раз, и мне хотелось сохранить те полезные привычки, которые я приобрела, закрепить их, ну и, как всегда, сохранить свой вес, притянуть тело, лицо, сохранить молодость и красоту. Что повлияло на решение принять участие в программе? Ну, вот то, что я уже говорила, я участвовала и результаты на себе почувствовала, но насколько замечательно я потом себя чувствую, как хорошо я выгляжу. Поэтому мне хочется возвращаться в это состояние, поэтому я снова в программе. А есть какой-то эффект прохождения уже нескольких раз программы? Ну, конечно, уже устойчивый достаточно результат. Я ну, за время прохождения всех этих программ, потеряла 7 килограммов, тело стало более настроенным, кожа изменился, как, как же это сказать? Тургор. Тургор кожи, да. Кожа стала более подтянутой, более ровной, гладкой, здоровой во всех проявлениях, начиная с внешнего вида и с ощущения, но ну, кроме, кроме ощущения, в целом ощущения больше легкости и большего здоровья. Какой-то эмоциональный результат получили в программе? Эмоциональный да, потому что все равно это такая каждый раз маленькая победа над собой. И приятно быть победителем, приятно быть успешным в том, что можно справиться со своими слабостями, да, принять их и, и, и оказывается легко справляться, а не только, ну не только принимать. Хорошо. В целом довольны результатом и программой? Я очень довольна результатом, очень довольна программой с каждым разом проходить программу все легче и легче больше того самое то главное что программа становится жизнью те, те продукты которые входят в жизнь те привычки которые, пищевые привычки которые появляются они закрепляются и тоже становятся новой жизни то что нам хочется всегда раз в разполловить волшебной палочки раз изменить перестать есть сладкое вообще перестать есть в неположенное время да, и, например есть меньше то все это, постепенно-постепенно становится нормой жизни. За это я очень благодарна программе. Хорошо. Порекомендовали бы кому-нибудь из своих близких и знакомых? Ну, я, в общем, только и делаю, что рекомендую эту программу своим близким и знакомым. Отлично. Спасибо большое.